Дорогие друзья, мои лучшие зрители на свете! Сегодня вы увидите небольшой обзор новогодних новинок в магазине «Лента». Как вы думаете, где я покупаю посуду для своих любимых сервировок? Да везде! В магазинах, на блошиных рынках, на Авито, даже в магазинах «Фикс Прайс». А сейчас проходят везде Дни предновогодних скидок, и, конечно, я воспользовалась этим моментом. У меня были замечательные тарелочки диаметром 20 сантиметров с елочками, но где-то они решенные были в белом красно зеленой гамме. Но помните, мы с вами были в Кюхельненде. это вот в первой части. И для... Ну что, их просто представить одни неинтересно. Нужно было купить тарелочки для основного блюда. И вот я увидела в ленте как раз такие тарелочки, которые мне нужны были. с половиной сантиметров. И стоили они всего 169 рублей. Только подумайте, 169 рублей все помните мою дорожку, которую я купила накануне Нового года с елочками. И я вам показывала, что под нее у меня есть точно такие же тарелочки с елочкой. Наконец-то теперь у меня есть и тарелки для основного блюда. И что самое главное и важное что они точно такого же красного цвета, как и десертные тарелочки с елочкой. Совпадает все, даже тона. И теперь я уже смогу создать и показать вам мою новогоднюю сервировку в традиционной красно-зеленой расцветке. Здесь всегда много интересной посуды, и часто на нее бывают значительные скидки. Кстати, здесь я покупала свои зеленые бокалы, такие, помните, огромные, брутальные в клеточку. Ну а в этот раз я купила очень модные, прозрачные, золотистые бокалы для шампанского. Всегда в ассортименте есть и сервировочные салфетки круглые, как это, например, красная, ну и другие, например, в клеточку, и а также скатерти, я дорожки. И, и конечно, я купила и текстиль, вот такие замечательные салфетки для Нового года. Комплект. В зимней коллекции сети магазинов ленты. И есть и очень много рождественских венков, совершенно разные э, окраски, с шишками, золотые, серебристые, белые, зеленые с ягодами красными и много-много других интересных предметов для декора. Предлагаю посмотреть представленные в ленте новогодние аксессуары. Погодние подарки